Мир вообще сошел с ума. Бабах. Теперь мы разгребаем вот это вот дерьмо. Когда-то надо начинать. Побойтесь бог, наступят времена и похлеще. Вот беда будет. Кто жил в 90-е, тот знает. У -у -у. И такой конец, он яркий. Ты лун, чтобы не в этом аду. Аду. Привет. Сразу плохая новость. Праздники закончились. Пока вы кушали свой шашлык, я приготовил обзор на самые важные события уходящих дней. Начинаем по традиции с хорошей новости. В Липецком зоопарке в семье Муфлонов, Белоножки и Смайлика родился малыш. У пары это уже третий совместный детеныш. У -у. Недельный ягненок пока набирается сил, он не отходит от мамы и питается только молоком через два года ягненок станет самостоятельным и взрослым самцом. Козлом, что ли? Не понял. А, это овца. Козлов мы все не любим, я думаю, ты со мной согласишься, а вот совцы с ней хотя бы и шерстик клок. А в нынешних условиях, когда гречка запасена, ноутбуки тоже припасены, сахар, да, и так далее, шерсти клок нам тоже не помешает. ЕС никак не введет эмбарго на российскую нефть. Венгрия мешает, Венгрия наложила вето, Венгрия сопротивляется и так далее, а в союзе все должны согласиться, и союз оказывает огромное воздействие на Венгрию, чтобы та согласилась, а Венгрия говорит нет, мы против и так далее. И, казалось бы, мы все должны радоваться, говорить, Венгрия, давай, давай, давай, да, но на самом деле все очень прозаично. Венгрия, конечно же, согласится. В союзе все должны поднимать руку за. Европейский союз так построен, поэтому надежд на самом деле никаких, а вот эта вся вот полемика, это просто вот пустая брехня и болтовня. Поэтому, если кто-то реально надеется на поставку энергоносителей в Европу, это очень большая ошибка. Германия уже сказала, отказ от российских энергоносителей — это навсегда. Пусть он будет и поэтапный, но навсегда. Знаете, что такое навсегда? Это означает, что былого, когда добивали нефть в Западной Сибири, в Восточной Сибири и качали, и, нефть и доллары, так сказать получали в России, больше не будет. Поэтому очень хорошо, пора начать перерабатывать нефть здесь, в нефтехимию, в полимеры и так далее. Очень много изделий можно сделать. Да, это десятилетие на постройку этих заводов, нужно где-то купить это оборудование, инжиниринг, это все очень сложно, но когда-то надо начинать. И хотя вице-премьер Александр Новок сообщил о новых покупателях российской нефти на Востоке и так далее, мне немножко даже тревожит эти сообщение. А вдруг вся нефть опять с запада уйдет куда-то на восток, и мы опять нефтехимические заводы не начнем строить. Вот беда будет опять. Ну, вот. Ну, я надеюсь, что все-таки, так как труп не так много на восток, какие транспортные переходы на восток у России есть, там полтора порта каких-то там на восточном побережье и так далее, поэтому давайте так, пусть будут какие-то поставки на восток, они действительно будут, но большинство нефти останется в России. Для наших нефтехимических заводов придется их построить. Будем 10 лет сейчас строить, как целину раньше распахивали, вот теперь будем строить нефтехимический завод, потому что, ну, реально, по, вот, по большему счету российскую нефть необходимо переработать внутри России это деньги, это реально больше добавленная стоимость, чем мыкаться с этими танкерами нефтяными по всему миру, пытаясь зайти в какой-то порт, продать нефть по дешевке с дискон. И начнется путь к благоденствию России, о котором мы всегда мечтали, хотели, желали. Мы шли к нему, ну, маленькими шагами, да, а теперь пойдем быстрыми шагами, построим нефтехимические заводы да, и будем наслаждаться развитой промышленностью и экономикой, а не нефть качать по трубам. Минфин ответил на статью Bloomberg о прогнозе спада экономики до уровня 90 х годов. Министерство финансов России назвало не соответствующей действительности информацию агентства. Ну, правильно, в 90-е годы падение ВВП составило 30 процентов. 30 процентов, вообще говоря, экономисты называют, что при падении 30 процентов это полный распад экономики и вообще полная деструкция. Ну, в 90-е годы она и была. Сейчас ожидается падение экономики 10, 12, 15 процентов. Ну, 20 процентов я не видел таких прогнозов, 30 тоже не видел. Поэтому Блумберг, конечно же, нагнетает, конечно же, хочет сравнить вот текущее положение России как некое безвыходное положение 90-х, когда после проигрыша в холодной войне Россия была реально ослаблена, ну, ну просто вообще я даже слов не знаю, как, что было в 90-е, кто жил в 90-е, тот знает. И вот меня настолько сейчас часто спрашивают, да, дать свой прогноз про экономику, значит, падение будет 8 процентов, 10 или 12 процентов, или может быть 18 процентов. Да. Я говорю, слушайте, но ну, одно дело, мужики собрались в бане и размышляют, у кого член длиннее, да, у кого 8 сантиметров, у кого 12, у кого 18. Но я никогда не видел мужиков, которые размышляют, у кого член короче. Так вот, размышление о том упадет там на 8 процентов, на 10-12, это размышление людей, у кого член короче. Э, о чем мы рассуждаем? Я предлагаю рассуждать или искать способы, как перевести рост экономики в плюс так, чтобы твои доходы росли, доходы домохозяйств росли, доходы страны росли, да, экономика в целом росла. И именно поэтому в X10 академии я настоятельно провожу и гну свою линию, чтобы людей богатых стало больше, и в то время, пока одни меряются вот этими минусами, я даю людям конкретные алгоритмы действий в условиях этой турбуленции, чтобы ты лично повысил свой доход. Поэтому с 20 по 22 мая я провожу конкретный практический ивент, где буду я, мастера их здесь академии, где ты Можешь получить для себя в сжатом алгоритмическом виде вот эти вот шаги, как не только выжить, но и процветать. И если ты хочешь увеличить свой доход сам, или ты видишь вокруг тебя члена семьи, или там родственники, или, может быть, знакомые, да, которым ну, ты считаешь, тоже следовало бы увеличить свой доход, отправляем эту ссылку. Пусть приходит. Я всех вас жду. Билеты пока есть этот алгоритмический семинар позволит тебе и твоим знакомым, друзьям, близким да, овладеть, наконец, обстоятельствами своей выгоде. Все. А иначе те, некоторые сейчас овладевают этим, а ты нет. Да. Пока ты сидишь, уши, так сказать, развесил, это все. Поэтому проходи по этой ссылке сам, отправляй ссылку своим родным, близким, знакомым, я тебя жду. Буду лично сопровождать тебя в пути к твоему благосостоянию и процветанию. Икея продлила срок оплаты труда почти 15 тысячам российских сотрудников до августа. Появляются слухи, что Икея хочет обратно вернуться в Россию, кто же ее ждал бы здесь, да, Икея. Вот у меня вот Артем, например, кухню в Икее купил на распродаже, когда они закрывались, так ему эту кухню не отдали, они его банально кинули. Поэтому, ну и что, что Икея хочет? Бабки платите, 15 тысяч людей российские сотрудники хотят, да, но по поводу вернуться, это мы еще посмотрим. Да, хотя я за то, чтобы, в общем-то, люди продолжили свой бизнес и так далее, но вот так вот хлопать дверью, уходить, а потом я то ушел, то пришел, ну не знаю, ну что вы там вот хорошего, это как-то ненормально. Американская сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс может возобновить работу в России по другим брендом, сообщает Известия, со ссылкой на два источника на продовольственном рынке. На ссылке на гараж для одеваний, да. Ну, ладно. Так, ребят, меня очень волнует эта новость, очень тревожная. Что будут делать те люди, которые радовались уходу Макдональдса, что они теперь жирными целлюлитными не будут и перестанут. Они что, их диете теперь капзда, да, если они вернутся, опять же жрать бигмаки и так далее. Ребят, побойтесь Бога хватит, хватит давать людям такой легкий доступ, вбрасывать в себя тонны вот этого вот холестерина и так далее. Я считаю, Макдональдсу можно разрешить вернуться, если он полностью освободит свои буки, мясо и там, что он там производит, от вредных веществ. Только при этом условии. Все. Ну, а если серьезно, о чем эта новость? Закусочные, там, прачечные, ребята, экономика не из этого состоит заводы, фабрики, микропроцессоры и так далее. Вы знаете, сколько всего сейчас Россия не может купить? 90 номенклатур, которые вообще критически нужны России, и их сегодня негде взять. Автомобильные заводы России стали из-за отсутствия компонентов, понятно? Мы не можем произвести ни одну машину, ни один легковой автомобиль не может быть произведен а мы тут рассуждаем про эти Макдональдс и Икеи. Да, ребят, да Икею заместит там, не знаю, Хофф, там еще какие-то эти компании и так далее, Макдональдсы заместят там братья Васильчаки и так далее, полно, новиковые и так далее, ресторан. да все это, все это замещается очень легко, а наша пресса переполнена вот этими сообщениями. Ничего, поговорить больше нечего. россияне не смогут больше заплатить налоги с доходов от зарубежной недвижимости. Представил, да, вот у тебя есть домик, ты его сдаешь в аренду, получаешь доходы на какой-нибудь испанский счет, и потом хочешь оплатить, как честный гражданин, да, налог с доходов. Да, но любые транзакции, связанные с околороссийским следом, да, вот этот испанский банк не делает, он их просто не производит, и ты не можешь оплатить этот налог. В результате в России ты начинаешь являться правонарушителем со всеми вытекающими. Поэтому вот эта блокировка иностранными банками любых транзакций, связанными да, с русским следом, она блокирует поступление доходов в российский бюджет. Раз. Она делает граждан, честных граждан, преступниками, два, и много чего неприятного вообще, говорят, творится в этих вот ограничениях. И вообще, мне кажется, мир вообще сошел с ума. Все, что мы делали для того, чтобы облегчить жизнь людей, сейчас работает против людей. Я не могу биты купить, я вот недавно для музыки своей покупал биты на сайте, я не могу с российской карты их оплатить. Мне пришлось звонить своей знакомой в Казахстан, чтобы она оплатила со своей казахской карты, да, и че? Я потратил столько времени, я отвлекал время своих людей и так далее. Че происходит вообще? Вот так вот. Так вот эти вот блага цивилизации неожиданно обратились против нас, и теперь мы разгребаем вот это вот дерьмо. Возможно, нам стоит задуматься об этом и, может, быть, как-то по-другому организовать свой быт в дальнейшем. Курс доллара перестал быть в фокусе нашего внимания, потому что все уже знают, что это какой-то нарисованный курс, что наличные доллары нельзя по такому доллару купить. И вот пришла еще одна достаточно забавная новость. Трейдерам тоже рекомендовали не опираться на курс рубля на Мосбирже. То есть все больше и больше подтверждений, что курс рубля на московской бирже — это вот такой вот специальный там курс, который ничего не значит, кроме курса рубля на московской бирже. Один херен купить наличные по этому курсу нельзя, брокеры ведут операции там, по другому курсу и так далее. Существует огромное количество параллельных там, курсов доллара и так далее. И вроде это плохая новость, да, но ну, на самом деле ничего плохого, потому что на 7 мая, например, курс на московской бирже 66 рублей с половиной, а курс рефинитиве, это организации, которая рекомендована ну, котировать вот эту рубль, он 68 с половиной, то есть, ну, разница не очень большая, то есть в пределах вот этих вот каких-то больших комиссий. Так что пока отличие вот этих вот курсов на московской бирже и курсов, по которым происходят реальные сделки, не такое большое, то все более-менее ничего. Вот когда они разойдутся более чем в два раза, ну, тогда наступят времена и похлеще. В России начали разрабатывать ГОСТ для электросамокатов и моноколес. Их предельную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час, а для парков предусмотреть автоматическое замедление до 6 километров в час. Ты такой гонишь на своем этом самокате, такой 25 километров в час ограничишь. Раньше гонял, кстати, сколько ты гонял раньше, если ты вот гонял, да? Но Сейчас ты будешь гонять до 25 километров в час, и тут ты в парк заезжаешь, такой красивый, все такое и 6 километров в час, да, и такой медленно в потоке. 6 километров в час — это примерно с такой же скоростью люди пешком идут, и ты такой в потоке, стоя на своем вот этом железном коне, значит. Вот. Ну, представили себе, да? No. Ну, я не понимаю, что это за будет. Однако, хочу сказать следующее, вот люди на этих моноколесах, на этих вот скутерах постоянно носятся так, что сбивают прохожих, пешеходов, детей и так далее, травмируют. И в этом тоже очень много неприятного есть. Поэтому, ну, на самом деле, действительно, этот сектор, скорее всего, требует регулирования. Поэтому вопрос к тебе. Ты гоняешь на этом моноколесе или там на этих самокатах? Если гоняешь, то с какой скоростью? И скажи, как ты вообще считаешь? Хрен с ним? Пусть сбивает бабушек, дедушек, детей и так далее, колечит травма, и не надо регулировать ничего? Или все-таки надо зарегулировать, чтобы 6 километров в час в парке? Вот скажи мне твое мнение, потому что, ну, сделаем такой опрос и пошлем его вот этим регулятором, чтобы они учли наше мнение. Рутюб вот. не работает уже два дня. Говорят, сегодня восстановится, но вчера тоже говорили, что вчера восстановит, да? А позавчера говорили, что позавчера восстановит. Ну вот не работает, да? Давайте так, начнем вот с чего. С момента, когда появились первые сведения, что YouTube закроют, стала происходить массовая попытка заливать видео на YouTube. Да, Рутюб был в чем-то не готов, но они быстро заявили, что сейчас мы все подготовим, все блогеры сюда, и мы полностью восстановим, как бы, вот такую же функциональность, как у YouTube. И все поверили, и все начали заливать. Я тоже залил все свои видео на Рутюб, но ничего не случилось, и ничего из того, что было обещано, практически не произошло, и тут в какой-то из дней происходит вот то, что вы видите — бабах. Помните, злого помидора, который так был злой, что никто его не хотел, что он взорвался от собственной злости, ну, блядь, его разорвало изнутри и так далее. Мне кажется, Рутуб мог решить самоликвидироваться, это мое мнение. Если посмотреть все мнения другие, ну, слушайте, есть мнение там хакеров из Anonymous, они говорят, это мы положили Рутуб, они взяли на себя ответственность, что они там потерли какой-то код и так далее. Ну, слушайте, тогда вопрос к безопасности Рутубы, ну, это вообще какой-то детский лепет, да? но в общем-то, да, смотрите, конец Рутюба в виде того, что ну не получилось, да, мы не смогли привлечь блогеров и трафика там из сети и так далее, Ну, это какой-то невзрачный конец. А вот то, что хакеры из Anonymous зашли, положили атака и так далее, и такой конец, он яркий, он это брызги шампанского, это брызги помидора раздавленного со всех сторон и так далее. Он яркий, он запоминающийся и в конце концов он праздничный, потому что этот праздничный салют, в конце концов, знаете так, любой конец это чье-то начало. Да здравствует новый видеохостинг, который обязательно возникнет в России и на этот раз у него все получится не так, как у Рутиба. опять выходные. Роструд опять решил порадовать одних и расстроить других. Роструд напомнил о следующих длинных выходных. Да, они будут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Ну Хорошо. В общем, ребят, кто не успел посадить картошку да, в мае, может сделать это в июне. Может поздновато, но на самом деле лучше поздно, чем никогда. Да. Поэтому давайте так запасайтесь рассадой, семенами, лопатами Давайте и готовьте. У вас будет последний шанс в День независимости России посадить такие картошки. И вот я не знаю, как насчет независимости России, но обеспечить свою продуктовую независимость мы можем здесь и сейчас. Вот, вот, вот буквально с 11 по 13 июня. Да, берем, сажаем картошку, да, и у нас будет продуктовая наша независимость. И гречку, которую мы запасли, и сахар, который у нас полный погреба, и теперь еще и картошка дадут нам уверенность в своем вот безбедном таком существовании, а знаете, когда у нас хорошее настроение, то и дела спорятся. И давайте вместе, в конце концов, размножать хорошее, и тогда плохому место просто вот вообще не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.